Все рецепты на скорую руку созданы, чтобы выручить хозяйку, сегодня я опишу в легких шагах, как приготовить быстрый пирог с семгой, быстрый, значит, минимум времени на тесто и лишние сложности. На самом деле для такого быстрого пирога может подойти любая красная рыба, я пробовала готовить его из форели и обычного кижича, вкус всегда получался замечательным. Сегодня по традиции я все-таки решила побаловать родных пирогом из королевской рыбки, семги. Досмотри шинги да и я предложу записать список ингредиентов. Очищаем семгу от косточек, можно брать в магазине уже готовое филе, тогда этап очистки можно избежать, режем рыбку на маленькие кусочки, смешиваем с рубленой зеленью, специями и солью. В миске взбиваем яйца с майонезом и просеянный мюкай. Добавляем молоко и соду на кончике ножа. Все взбиваем. Получается жидкое тесто, похожее по консистенции на сметану. Половина часть теста выливаем на противень с высокими краями. Форма для запекания может быть любой, какая только вам удобна. Затем равномерно выкладываем готовую начинку на первый слой теста. Удобнее всего делать это руками хотя многие используют ложку. Подписывайтесь и ставьте лайки. Заливаем пирог оставшимся тестом и ставим в разогретую духовку. Время запекания 45 минут. Температуру выставляем 150 градусов. Пирог готов. Режем его на кусочки и подаем в горячем виде. Так блюдо ароматнее. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Мюка – 6 столовых ложек, молоко – 1 стакан, яйцо куриное – 2 штуки, майонез – 150 грамм, сода – 1 щепотка, сёмга – 400 грамм, зелень – 1 пучок, количество порций – 7. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем добра, заходите еще.